Привет, друзья! В этом видео мы вам расскажем о том, в каком виде мы отправляем наши адаптеры, то есть как они упакованы, где что находится, на каких местах, потому что некоторые часто задают вопрос о том, что не могут найти тот или другой элемент. Сегодня мы как раз вам покажем, расскажем и произведем сборку адаптера до готового вида. Адаптер всегда приходит вот именно в таком виде. То есть он на поддоне, обычно он еще обрешочен, но обрешетку мы уже сняли. А сам адаптер замотан в пленку Все элементы к нему примотаны скотчем. Таким обзорным взглядом, что мы увидели? Сам кузов от адаптера получается, навеска передняя, рычаги для передней навески, крепежка болтов для передней навески тоже на ней, колеса, здесь у нас руль, снизу обычно крепится а, здесь у нас элемент задней навески также педали а, вот в кучку смотаны сверху на сиденье у нас всегда примотан реверс да инструкция здесь вот на кузове всегда сбоку тоже примотана инструкция а, ну и давайте начнем распаковывать ну все разбираем угу. так это у нас вырезаем его отсюда Рычаг, тяга, тяга и рычаг от передней навески. Вот весь комплект передней навески. По ней есть инструкция, также она всегда лежит у нас комплектуем. Если передняя навески комплектуем, то инструкция всегда тоже лежит на месте. Здесь сверху у нас примотаны болты на переднюю навеску. Если тоже в комплекте заказали реверс, то в таком виде он запечатан, упакован, лежит всегда вот на сиденье. Так и комплектация у нас идет четвертая, здесь должно быть три инструкции. Основная на адаптер. То есть, да, вот основная инструкция у нас на адаптер. Одна инструкция, вторая инструкция у нас идет на заднюю навеску. Ну и третья инструкция идет на переднюю навеску. Кстати, важный момент не сказал, что в сборе четвертая комплектация, а у нее вес общий идет где-то 120 килограмм. Если с отвалом, то отвал еще где-то порядка 15 килограмм добавляет. Общий вес вообще, если с отвалом, то 135 килограмм. Здесь у нас болтов нет. Болты вот эти, они идут в комплекте, уложенные вместе с педалями, которые у нас находятся вот здесь, вот сейчас мы до него доберемся. Так что не пугайтесь. Вот такое вот сиденье с прочным основанием при сборке адаптера покажем как его устанавливать куда его устанавливать пока пускай живет здесь снимем руль руль вроде у нас никто не терял хорошо что находит его так вот руль руль у нас тоже имеет две точки крепления то есть хомут получается хомут и ось болт который проходит сквозь ось редуктора чтоб не проворачивался. чуть позже расскажем про разберем комплект педалей а сейчас как раз по задней навеске. Многие теряют элементы задней навески. Смотрим внимательно. Здесь у нас одна часть задней навески закреплена. Вторая часть задней навески у нас примотана вот здесь вот. Рычаг задней навески примотан у нас слева по ходу. И тяга от задней навески, она примотана справа вместе с бампером. Одна часть задней навески. Вторая часть задней навески. Вырезаем ее аккуратненько. Не повредив покраску. Покраска на адаптерах идет порошковая. Вся рама она после пескоструя. То есть это говорит о том, что довольно-таки долговечная покраска. Рычаг задней навески располагается у нас здесь. Вот тяга от задней навески. Все, комплект задней навески у нас готов. Рычаг тяга. Все, это задняя навеска все в комплекте. все-таки, чтобы какая-то эстетическая законченность была, ну и мало ли, если куда-то мы наехали, не знаю, уперлись, чтобы в какую-то железяку, корягу торчащую, чтобы не повредить колеса все-таки. В первую очередь он для этого. Так, ну и все. С, с разборкой адаптера мы закончили. С распаковкой, точнее. Дальше будем... Собирать его, посмотрим, что получится.